Всем привет, дорогие друзья! У всех, наверное, были моменты в жизни, когда нужно по-быстрому что-то приготовить вкусное и сладкое, но нет ни времени, ни желания долго возиться на кухне. Этот рецепт именно для этого. Здесь не нужно делать практически ничего. Буквально 5 минут вашего времени и время на выпечку. Все. Сейчас покажу, что я имею в виду. Это все очень просто. Для начала я беру слоеное тесто. Обязательно без дрожжевой. Оно так лучше расслаивается. В зависимости от размера пластов вашего теста разрезайте его на полосочки где-то ну, где по полтора-два сантиметра. Лучше делать по полтора, они тогда маленькие, у нас выпечка маленькая получится, и так они вкуснее и быстрее уходят, как семечки просто. И разрезая их вот такими вот ромбиками, прямоугольничками, как вам нравится, так и разрезайте. В принципе, можно и всякие сердечки оттуда вырезать, но это не так быстро будет уже. Разрезаем и раскладываем на противень. Отправляем это все добро в духовку Духовка разогрета до 180 градусов Минут на 12-15 У кого духовка хорошо печет из конвекции И 10 минут будет достаточно Они вот так красивенько расслаивают И пока они горячие Их нужно пересыпать сахарной пудрой Она чуть-чуть потает Когда с горячим будет соприкасаться И больше сахарной пудры к ним пристанет Так как они у нас на вкус Никакие даже соленоватые если вы боитесь повредить свои уголочки, то тогда их можно пересыпать на противне, если он у вас на пергаменте, стаскивайте, чтобы не на горячем противне, и несколько раз вот так вот просто пересыпаете. Переворачивайте и потом еще раз пересыпайте сахарной пудрой, и так они у вас пускай полежат до остывания. Потом их можно сложить на тарелочку и хрустить прекрасными такими вот слойками к чаю. Это очень быстро и очень вкусно. Обязательно попробуйте и угостите своих родных и близких. А с вами как всегда был Кекс и ставьте палец вверх. Пока-пока!